Привет ребята, добро пожаловать на канал, в этом видео покажу сколько удалось заработать на скальпинге за одну неделю, покажу самые интересные сделки которые я открывал, если вам заходит такой формат то обязательно ставьте как можно больше лайков, пишите комментарии, чтобы такого контента было как можно больше, за эту неделю удалось заработать почти 3000 долларов, должно было быть на 2000, а то и на 2,5 больше, но после такого вот очень удачного дня у меня был очень неудачный день, там я начал появилась чрезмерная такая знаете самоуверенность начал заходить несистемно в позиции и на этих сделках я раздал большую часть профита которую получил в четверг это кстати было пятница 13 с самого утра я такой проснулся голова болит что-то настроение нет и как-то вот знаете все так связалось и получилось так что раздал поэтому сегодня мы с вами посмотрим самые интересные сделки я бы вам конечно показал каждую свою сделку но я не знаю интересно ли вам все вот эти вот все сделки смотреть да и сбор, наверное затянется не знаю на минут 30 а то и 40 поэтому давайте посмотрим самые интересные первая интересная сделка была отработана по инструменту xrp на круглом числе 03750 у нас имеется локальный уровень сопротивления есть у нас проторговка как раз таки перед этим уровнем в виде радуги мы подходим к этому уровню повторно поэтому я рассматриваю пробой вот этого самого уровня в стакане появляется хорошая активность меня забирает в позицию однако я вижу то что никакого движения не идет поэтому сразу выхожу потом мне Ребята сказали из команды то, что Ripple он ходит довольно-таки запиленно, но ходит, поэтому просто нужно было постоять в этой позиции. Однако я этого не знал, если бы я это знал изначально, то эту сделку я бы отработал намного-намного лучше. По дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так: в целом, у нас был пробой на 1 процент. Я забрал всего лишь 103 доллара, однако меня еще немного перевернуло, поэтому чистыми вышло около 75 долларов. Следующая сделка была отработана на инструменте Ethereum. этот инструмент начал активно расти и стал в некую консолидацию, в этой консолидации у нас сформировались локальные уровни сопротивления, в пробой которых я собственно и хотел заходить, отложенные заявки поставил перед круглым значением 1345, но ну и лимитные заявки на закрытие расставил примерно от 0.2 до 0.6%, появляется хорошая активность в стакане, меня забирает в позицию, сразу же идет хороший импульс, на этом импульсе фиксируется Большая часть моей позиции, ну и маленькое участие уже просто в конце закрывая руками в этой сделке я находился всего лишь 4 секунды и удалось заработать 237 долларов однако вы можете заметить то что я рано в это вышел однако я беру только импульсы поэтому все остальное движение которое было это было уже не системно поэтому по факту я не помню я отработал все правильно и забрал то что должен был забрать также на комиссию я отдал здесь 104 доллара если вы хотите экономить на торговых комиссиях то под каждым видеороликом вы можете найти ссылку которая предоставляет ту самую скидку. Следующая сделка была открыта по инструменту биткоин. Биткоин активно растет в последнее время, становится в консолидацию и формирует своим хаем уровень сопротивления. Опять же мы хорошо еще 18 тысяч долларов не пробивали, поэтому можно было увидеть какое-то прям хорошее движение. Я выставил свои отложенные заявки до 18 тысяч долларов в надежде на то, что меня заберет в позицию, пойдет какой-то хороший пробой, просто если я выставлю за 18 тысяч, возможно есть много желающих меня просто очень сильно просквит то есть я захочу открыть здесь позицию меня откроет здесь и по факту от этого движения которое я мог заработать я просто потеряю также выставил сразу лимитные заявки на закрытие как обычно от 02 примерно до 0,6-0,8 в процентах начинаем подходить к первой моей отложенной заявке, меня забирают в позицию однако смотрите никакого движения дальше не идет плюс мы уперлись в плотность и тут я думаю что мне делать то ли выходить то ли просто Просто ждать когда мы будем дальше подниматься и тут насколько я помню я просто принял решение выйти из этой позиции потому что никакого движения не было да мы дальше начинаем разбирать эту плотность меня еще забирают в позицию но движение вообще никакого не идет поэтому просто я здесь выхожу забрала меня здесь только на половину рабочего объема и отдал на этой сделке 80 долларов как вы можете заметить дальше движение пошло однако как вы поняли я не сидел сложа руки я заново выставил отложенные заявки прямо Перед 18 тысяч долларов Расставил сразу лимитные заявки на закрытие Идет тот самый мощнейший Крупнейший импульс Дает в моменте 700 долларов Сами можете посмотреть это сверху и полностью на этом импульсе я фиксирую свою позицию далее инструмент начинает вкатывать но то что можно было забрать я забрал поэтому если бы здесь я не перезаходил я бы просто не забрал 577 долларов за 5 секунд поэтому минуса бывают ничего страшного как вы видите можно было заработать там в два а то и три раза больше но опять же я беру только импульс а импульс я взял как по мне вроде правильно на комиссию 100 долларов чистыми 577 следующая сделка была открыта по инструменту лайткоин по лайткоина у нас на споте была круглая отметка 85 долларов которую мы не пробивали однако на фьючах мы ее немного закололи но все равно я этот уровень рассматривал и я думал если у нас начнут пробивать уровень то вероятнее всего мы полетим с 85 долларов также я расставил свои отложенные заявки 85 долларов тот же самый как и с биткоином там в круглое значение то же самое здесь и также сразу расставил лимитные заявки на закрытие. Идет хорошая активность в стакане, меня забирают в эту позицию, однако никакого движения вообще нет. Плюс мы начинаем вкатывать и просто беру и выхожу с этой позиции. Посмотрим как это выглядит у меня в дневнике трейдера, отдал 129 долларов. Вот такая вот была неприятная сделка, быстро зашел и движение как вы видите опять же пошло. Движение у нас было, к слову, на 3,5%. Однако, как вы поняли, я здесь тоже перезаходил, как и в биткоине. Решил пихнуться уже в самый хай. Движение, опять же, сразу было не совсем красивым. На вкате я закрыл уже полностью позиции. Маленькую часть закрыл на 1%. Импульс был хороший, но когда забрала в позицию, я уже думал, опять же, выходить. Оно вот здесь немного постояло и потом только пошло, в моменте давало вот там 400-500 долларов, сами можете это заметить. Движение было хорошим, но опять же забрать его полностью, ну не знаю, я лично не смог, я забрал всего лишь 1% и 14 чистыми 479 долларов. По дневнику трейдера это смотрится вот так, в сделке пробовал всего лишь 4 секунды. Следующая сделка снова была открыта на биткоине, я вам рассказывал, как отрабатывал 18 тысяч долларов, пробой забрал вот этот вот самый импульс, и здесь формация у нас была такая, импульс, небольшая такая консолидация, пробой, то же самое и здесь, импульс, формирование уровня сопротивления на круглом числе 18 300. консолидация, проторговка, можно ожидать пробой, выставляю отложенные заявки в круглое число и сразу лимитные заявки на закрытие. У нас идет хорошая активность в стакане, меня забирают в позицию, идет просто шикарно красивый быстрый импульс просто кайфовал просто от этих сделок чтобы понимали это все было в одну ночь и ты такой сидишь лутаешь ты такой думаешь ё я просто мастер пробоев каждый пробой забирать в такой хороший профит по дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так в сделке я пробовал 7 секунд и чистыми заработал 467 долларов ночь была прям ну очень жаркой следующая сделка снова же на биткоине снова же круглое число 18400 я вам показываю предыдущей сделки то, что мы отрабатывали вот это вот маленькое движение, пробой 18.300, вот где-то вот здесь, да, я заходил, забирал. И опять же, инструмент у нас становится в консолидацию, формирует два локальных уровня сопротивления. Этот локальный уровень у нас формировался на новостях, это мы с вами уже видели. И здесь у нас опять же 18.400 круглое значение, выставляют ложные заявки, заявки на фиксацию этой позиции. Давайте посмотрим, как я это отработал. Идет прям очень хорошая активность, можно сказать, то, что подошли с подлета, но опять же здесь был уровень прям часовой. Это не только был 18400, который здесь я обозначил, этот уровень у нас еще был раньше, однако здесь, ну, вам его уже сложно показать. В моменте это больше 1000 долларов дает профит, я видел некоторые ребята там брали по 2-3% с этого пробоя, но что забрал то я уже забрал. Здесь оставалась маленькая часть, но ее я потом уже просто скинул руками. По дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так. Забрал я здесь 0.42 чистыми 869 долларов. Ну вы просто посмотрите, сколько здесь можно было забрать. Я просто даже не представляю, около там трех а то и 4000 долларов сделки сделке пробовал я 8 секунд из которых я дал 144 доллара на комиссию и да здесь я уже повысил объем хотя должен был это сделать еще раньше но только начинал повышать с этой сделки следующая сделка снова же была открыта на инструменте биткоин. опять же после активного роста формируется у нас локальный уровень сопротивления снова та же проторговка снова круглое число и можно ждать какого-то хорошего импульса выставляют ложные заявки лимитные заявки на закрытие В общем. Ничего необычного, все стандартно Забирает меня здесь в позицию Идет какая-то непонятная штука Вот движение совершенно как-то не идет Пару там лимиток мы их цепляет, да И все, здесь цена у нас вкатывает Поэтому на вкате полностью закрываюсь до основных лимитных заявок цена не дошла, но что забрала, то забрала По дневнику смотрится это вот так Всего лишь заработал 121 долларов в сделке 6 секунд На комиссию 180 долларов Следующая ситуация опять же похожая на предыдущие Есть у нас активный рост монеты, монета GMT Формируют проторговку перед уровнем На истории опять же есть еще один уровень Есть плотность на этом уровне Поэтому я захожу до плотности и выставляю лимитные заявки уже на закрытие но насколько я помню здесь никакого движения толком не пошло меня просто забрало в позицию что то стоим чуть чуть вылетаем выхожу и получаю здесь убыток примерно около 100 долларов это у меня мискрик на 11 долларов просто нечаянно кникнул мышкой. ну представьте такое бывает и вот, собственно, у нас уже GMT на минус 103 доллара. Следующая сделка была отработана по инструменту Галла. Выставил отложенные заявки в локальные уровни поддержки, лимитные заявки на закрытие. Здесь было движение, блин, на 2,5%. А я так убого эту сделку отработал. Вы просто посмотрите. Опять же, с Галлы просто выпускает определенный объем. Я посмотрел то, что можно выйти по рынку, когда у тебя 30 тысяч долларов в объеме. Но здесь я заходил на объем больше, поэтому и Часть позиции довольно-таки рано. Но закрыть последнюю часть в маленький такой вот плюс. Ну я просто не знаю. Я сейчас смотрю на эту сделку, мне хочется плакать, потому что так у Бога отработать. Но это прям вообще капец. Там движение было огромное. Я забрал всего лишь 0.39, чистыми 146 долларов. И опять же, мне открылось здесь не на полный рабочий объем, потому что я его повысил. Вот он. 2.6. Забрать 0.39 класс, годно, здесь уже пошла куча неинтересных сделок опять же лайткоин пробуй, пробой уровня не идет, тоже пробуй не идет их показывать не буду, покажу вам сделку по АПТ, вот она будет интересной, потому что там была песня, в общем смотрите какая здесь у нас есть ситуация эта монета у нас активно растет в последнее время, активно пробивает свои уровни, здесь у нас имеется круглое число 6 и 9 долларов, также рядом круглое 7 долларов, я думал то, что после такой небольшой консолидации есть уровни сопротивления мы сорвем и прям вот так вот опять хорошо полетим и можно заработать прям очень много но не тут-то было тут все было жестко меня забирают в позицию прострелом начинает сразу тянуть спасибо что не забрала всю как бы часть позиции что-то забрала что-то нет но казалось бы такое вот маленькое безобидное движение но на этом движении я потерял 250 долларов вот вам сделка казалось бы ты зашел вышел там две секунды в сделке ну, здесь я захожу, здесь выхожу, и это минус 250 долларов. Следующая сделка еще лучше предыдущие это у нас биткоин. Опять же, ситуация похожа на те, которые мы с вами рассматривали. Когда есть уровень сопротивления, есть проторговка перед уровнем, есть круглое число 19100 можно ждать. Прям очень хороший полет. Но тут такую подлянку биткоин устроил: то есть я выставляю отложенные заявки все как обычно в круглое значение, сразу лимитные заявки на закрытие. Тут идет просто проброс объема, на этом пробросе меня забирает и просто сразу тянет. Все, тянет в минус 400-500 долларов. Вот такая вот сделка бывает. Хотя, если бы я здесь не выходил, я бы мог еще как-то там в плюс что-то выйти, да? Но меня таким пробросом забрало, что, ну, тут я, короче, начал тильтовать. Вот вы прикиньте, прошлый день, когда ты заходишь в биток с каждой локалки, он там тебе рисует 400-500 долларов, а тут ты заходишь, и вроде ничего такого не сделал, плюс ты еще ловишь минус по Т на 250 долларов, такой неприятный. И тут еще у тебя биток минус 580, а это уже пошли повышенные объемы. И это понятно больно, и ты как бы мог вроде выйти там более-менее нормально. И там у меня уже начинается серия лудежки. И эту лудежку даже не знаю стоит показывать или нет. Покажу буквально пару видеороликов, то что вот я пытаюсь кинуть в догонку зайти вот в эти вот уровни. И здесь идет сразу в кат, терминал тупит. Вижу опять минус, опять быстро выхожу. Собственно, это все происходило очень быстро. Если тут сейчас кажется, что это было долго, вот буквально 5 секунд, еще минус 140 долларов. Потом следующее, я вообще не понимаю, что я туда заходил, это значит, включилась такая лудежка, мне казалось, ну биткоину ну, должен пойти, ну должен, там не знаю, что-то сделать, там импульс быть, я думал, там шартистов много, и импульса не было, а должен быть. И знаете, вот это вот чрезмерная вера, то, что вот опять выставляю лимитные заявки, опять забираю в позицию, импульса не идет, опять выхожу, и опять отдаю кучу бабок на комиссию, это вот глупые сделки, куда ты тут заходишь, какой тут уровень, никакого уровня нет, какого хрена заходишь, и вот эти вот все сделки, это такие же сделки, потому что вот тут идет минус, потом идет э, опять минус, хотя вроде как плюс, но тут на Комиса дал просто бешеные деньги, короче, тут начало немного срывать крышу, ну я вам показываю все минус Саши есть, чтобы уже опять время не тянуть, и просто такое вот было, давайте еще посмотрим сделку по АПТ, которая у меня вышла на минус 200, 13 долларов минус 217 вот это опять же та же ситуация когда я пробовал брать вот здесь пробой я вам уже рассказывал Но опять же думаю повторно Мы опять ударились в этот уровень Возможно уже с этого раза полетим Идет хорошая активность в токане, Меня забирает в позицию Но опять же меня терминал здесь как я помню не выпускал Пришлось закрываться мне уже через ВЛЦ Пока я закрылся через ВЛЦ Здесь уже меня размотало И опять же закрыл минус Вот просто день какого-то невезения День какой-то лудежки был Ну просто понимаете когда ты так сорвал там Почти 3000 за день ты такой о, я тут все могу Я тут такой всемогущий Конечно, ты всемогущий. Вот тебя его вот так вот быстро ставят на место. Такого чередового минусов меня поставили на место. АПТ это уже было конечное. После АПТ я больше в рынок не лез, потому что я такой думаю, ну сколько можно минусов, давай мы уже не будем как бы там превышать риски, превышать все это. Я решил закончить. Хотя вы не представляете, как меня все-таки чесались руки еще что-нибудь отработать. А Там столько сетапов было, мне вот все, я такой, не, надо идти спать. Я пошел спать вот в 7 часов там пол седьмого и как вы видите здесь у меня торговля действительно была закончена я отоспался и уже со свежей головой пришел и начал открывать новые сделки, эти сделки у меня были положительные, но опять же все смотреть не будем, давайте посмотрим самые такие интересные биткоин, такая же ситуация как и предыдущие, 20 тысяч долларов круглое число, есть локальный уровень сопротивления, есть некая проторговка в виде радуги да. желательно, чтобы еще тут было но ее не было, но я такой, ну можно как бы зайти, неплохо смотрится Здесь меня забирают в позицию Никакого там супер движения не идет Ну, как-то так, знаете, вяленько-вяленько Меня забирает часть Но, ну, как забирает Вы просто поймите, оно-то пошло, движение, да Но оно было таким распильным Здесь я уже выхожу полностью с позиции, да Цена стреляет Начинает набирать меня вот эти вот в шорты заявки Это хорошо то, что оно сразу начало откатывать Ну, то есть, я вроде проспался, но все равно результат был так себе. Набрало меня этих шартовых, хотя это должен быть хороший плюс, но везение, короче, покинуло чат, и мне вот просто что-то не везло. Ну, хотя тут движение реально какое-то, ну, такое себе пошло. Да, вот что-то колбасит стакан, сделка закрывается, тут открывается, и, короче... Какая-то была просто непруха. По дневнику трейдера это вот две этих ситуации. Плюс 15 долларов сланга, который у меня закрылся. Очень-очень-очень рано. Блин, пересматриваю просто боль. И вот шарта. Просто боль. Вот смотрю на это. Можно просто было не выходить из позиции и забрать отсюда. Ой, давайте я просто даже не буду думать об этом. Следующая сделка была открыта по инструменту эфир. Ситуация похожа на предыдущую, уже даже ничего объяснять не буду. Выставляют ложки, выставляю лимитки. Есть локальный уровень сопротивления. Вроде идет какой-то импульс. Ну, ну что это за импульс? Ну вот где? Вот что-то какая-то. Непонятка на уровне, но тут я все-таки стою, часть моих лимитных заявок забирает, еще большая часть объема у меня не скинута, я думаю может будет какой-то импульс, но импульса здесь никакого нет и остатки я просто скидываю по рынку. По дневнику трейдера эта ситуация у нас выглядит вот так, это я так понимаю просто какой-то мисклик на минус 10 долларов. И с этой сделки было заработано плюс 145 долларов. Следующая сделка была открыта по инструменту Litecoin. Ситуация аналогична предыдущим. Локальный уровень сопротивления. Просто проторговка. Жду импульс. Импульса не идет. Какая-то непонятка на уровне. И дальше. До свидания, да? Ты улетаешь, да? Насколько помню, ты улетаешь. И дальше он улетает, короче, на очень много. Правда, я не знаю, записал ли я это или не записал, но он там дал примерно 2,5%. По дневнику трейдера, я думаю, все это будет видно. Опять же, какой-то мисклик или не мисклик. Две секунды, ну, видимо, мисклик только на полный рабочий объем. Непонятно, правда, что это за сделка, я ее даже не записал. И вот у нас по лайткоину такая вот сделка. Только сюда я уже как бы не перезаходил, потому что было не технично, 4,3%. Спасибо, приятно, но больно. Также у нас ночью эфир очень сильно начал расти, тут я записывал, как у нас пошел инструмент Litecoin, вот он как летит, классно, да, я такой в этом всем не участвую. Но опять же у нас начал очень активно расти эфир, и по эфиру я искал такую разворотную точку, потому что рано или поздно эфир начал бы откатывать, я так сказать начал искать точку на нож, это шорт пампа, это как бы опасное дело, но я такой, надо как бы попробовать хотя бы там на одну шестую объема. И вроде как я начал смотреть за стаканом, что-то наблюдать за точками, и потом все-таки точку нашел. Точка была очень хорошая, я бы сказал. Я вот здесь прям кликаю, 1635, я кликаю, чтобы открыть сделку на нож. Потому что в стакане ситуация была такой благоприятной для открытия. Но, как вы видите, у меня легла вата именно в это время. Я просто сижу и думаю, да елки-палки, да за что мне это, за что. Я смотрю то, что мы уже вот 2% рисуем, 2%. Но ну, я кликнул, чтобы вы понимали, там буквально на шестую рабочего объема, который у меня есть там на эфире, на биткоине. В это время я уже через ВЛЦ, через биржу просто закрываю эту сделку. Но ну, и закрыл я ее еще намного раньше, чтобы вы понимали, я где-то вот здесь уже прожал ВЛЦ. Э, вот это вот движение все я забрал. Точку я нашел идеально. Закрылся тоже идеально. Но то, что лег стакан не вовремя, вообще было не идеально. Эту сделку подниму трейдера. Могу вам показать. Практически 2%, 42 секунды сделки. Точка у меня была прям суперская, идеальная. Она у меня была на отметке 1635. То есть вот где-то вот здесь. Но опять же из-за того, что... Все тупило, это могло сыграть в злую шутку со мной. Но в целом ты -то определил точку правильно. Я этим как бы горжусь немного, да. Но то, что произошло в терминале, это была боль. Могло движение продолжиться, и непонятно, что бы там вообще было, смог бы ли я быстро выйти. Ну и последняя, самая интересная сделка на сегодня была открыта по инструменту биткоин. Эту сделку я набирал заранее. Объем тоже набирал заранее. Заранее я кинул примерно одну четвертую от основного объема или одну третью, насколько помню начал набирать сначала от плотности, которая была в стакане, потом там был какой-то участник, который защищал до 2900, и мне почему-то показалось, то, что 2900 это какая-то такая вот область, которую ну, не дают как-то ниже сходить, да, я по кластерам видел то, что мы там как-то ниже опускались, но все равно было какое-то выталкивание, поэтому тут я принял решение потихоньку набирать позицию думаю, даже если там стоп, у меня получится 0.15, на тот объем, который здесь залит сделки, ничего страшного, это как бы будет даже меньше обычного стопа, поэтому я так и рассчитал то, что захожу на маленькую часть от объема, с более повышенным стопом, но зато я смогу набираться заранее в этой позиции здесь, конечно, мы все выжидать не будем, поэтому я немного перемотаю, после того, как у нас появилась активность в стакане прям хорошая такая, я перенес стоп-лосс без убыток. Также у меня стояли отложенные заявки в 21 тысячи долларов 21.50. Это дополнительный объем. И сразу же лимитные заявки на закрытие забирает в позицию. Средняя точка входа у меня становится лучше. И как вы можете заметить, там я отработал прям все очень четко. То есть по лимитным заявкам у меня закрывается в моменте 1500 долларов. На маленькую-маленькую часть меня там буквально переворачивает И сразу же кликаю выйти по рынку Далее у нас там вообще чуть ли не в днище полетел этот биткоин Но отработал здесь я довольно-таки неплохо вот как данная сделка выглядит в дневнике трейдера, здесь я кинул первую часть, потом потихоньку докидывал, докидывал, здесь добавился, здесь полностью зафиксировался и дальше, как вы видите, просто там начало падать чистыми плюс 1333 доллара, ну и также там на маленькую часть перевернулась с этого еще дополнительно 22 доллара. Вот, ребята, получилась такая вот у меня торговая неделя. Не знаю, буду ли сегодня еще что-то ночью торговать или не буду. Но, во всяком случае, в видос это уже не попадет. Если бы, блин, не это вот тупая лудежка, перезаходы по битку. Ну, вот что это? Я вообще себя не понимаю. Я уже давно такой ерундой не занимался. Не помню, там, может, в июле, в июне когда-то уже... Ну, полгода я примерно этим не занимался. А тут я опять наступаю на старые грабли. Такое надо, короче, искоренять. Не знаю, уже давно вроде не баловался, а тут... Начал сидеть, но ну, я так понимаю, просто, знаете, что, типа, получил много бабла, типа такой, ну, блин, можно там какие-то левые входы поделать, и вот я, короче, сразу э, от этого и пострадал. Во всяком случае, результат вроде как неплохой за неделю, можно было, конечно, лучше, обидно, да, досадно, но ладно, да, но все-таки надо учиться еще раз учиться, потому что каждая сделка это все-таки обучение чему-то новому. Все, ребят, на этом буду заканчивать. Большое вам спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, писать какие-либо комментарии, чтобы таких видосов выходило намного больше. Всем вам удачи, всем профита, счастья, мира, всех обнял, приподнял. Всем удачи, всем пока.